Что такое видеоконференц-связь и зачем она нужна? Многие не до конца понимают, зачем нужны профессиональные системы видеоконференц-связи и чем отличаются бюджетные общедоступные решения от профессиональных. Так же, как можно ли поменять аппаратное решение на программное? Что же, об этом мы и расскажем, поскольку без понимания сложно принять решение. Итак, зачем нужна ВКС или видеоконференц-связь? Сегодня в крупной или сетевой компании, или же учреждении ВКС просто незаменима. И вот почему. Во-первых, ВКС устраняет необходимость физической встречи людей и, соответственно, экономит деньги на командировке. Остро этот вопрос обычно стоит в российских компаниях и госструктурах с федеральным охватом. Командировки отнимают не только деньги, но и время сотрудников. К тому же всегда есть дополнительная статья «Командировочные». Часто оказывается, что установка и настройка ВКС окупается за год, благодаря отмене многих поездок и перелетов. Во-вторых, ВКС помогает общаться с человеком даже тогда, когда на первый взгляд встреча кажется невозможной. Связь устанавливается в пути, по ходу движения в транспорте можно использовать только аудиоканал или в крайнем случае мессенджер. Одним словом, видеоконференц-связь очень нужна и в особенности в России при ее расстояниях между населенными пунктами. Но, вроде и так общаемся. И вправду, зачем нужна видеоконференц-связь, если есть Skype и подобные почти бесплатные продукты? В них, так же как и с ВКС, есть возможность собирать многопользовательские конференции. Они также устанавливаются на мобильные устройства, при желании можно установить программу, которая запишет все содержимое экрана. Да, это так. И более того, кроме Skype есть множество подобных сервисов для общения. Даже социальные сети стали предлагать аналоги. Так чем же лучше профессиональная видеоконференц-связь? Во-первых, качеством самой связи. У бесплатных решений всегда ограниченный ресурс канала. Все пользователи популярного софта для общения сталкиваются с ситуациями, когда нужно, к примеру, отключить изображение, чтобы хотя бы голосовая связь не прерывалась. Пропускная способность низкобюджетных и особенно бесплатных решений, как правило, очень нестабильна. Связь может оборваться и не восстанавливаться неограниченное время. Никаких оперативных сервисных служб здесь не предполагается. Попробуйте, к примеру, в момент скачивания файла говорить с удаленным собеседником и демонстрировать ему при этом свой рабочий стол в хорошем разрешении. Как правило, эти три процесса съедят весь трафик приложения и станут мешать друг другу. Специализированные решения всегда зарезервируют для вас ресурс на сервере. Их каналы настолько широки, что позволяют транслировать изображение из звук высокого качества одновременно с параллельной передачей контента. При этом связь прерывается крайне редко. Есть поддержка и сервис. Во-вторых, безопасность у профессиональных систем видеоконференц-связи гораздо выше. Традиционно специальные ВКС-решения и системы имеют несколько степеней защиты. Скрыть их очень сложно, практически невозможно. В-третьих, Профессиональные системы можно без труда интегрировать с камерами технологического телевидения, конференц-системой и другими системами конференц-зала.